Информацию вообще нельзя давать там кто-то уйдет э, без конкретных методов решения этой задачи просто сказать вот он уйдет и все и прошел мимо и забыл а для человека это программа это удар это шок об этом он начинает думать притягивать к этому к этой программе все больше и больше энергии, и она может состояться. Зачастую на этом основана, в общем-то, магия. И поэтому надо очень аккуратно с этими вещами. Очень аккуратно. Вопрос, конечно, в первую очередь к вам. Почему вы это услышали? Ведь она же не просто подошла на улице и сказала вам, как цыганки это делают, но там у них своя задача а, таким образом раскрутить человека. Скорее всего, у вас есть любопытство, есть какой-то интерес к таким а, вот, ясновидящим, там, к такому общению. Имейте эти виду. Все вот такие общения. Должны быть очень взвешены. Особенно с теми людьми, которые имеют способности. Прежде чем общаться с человеком, посмотрите, как он живет. Какое он мировоззрение. А счастлив ли он радостный людям. Понимаете? Если вы хотите действительно общаться на какие-то темы, выходящие за пределы. Тогда еще можно о чем-то говорить. И то человек такой должен быть высокой культурой он не имеет права сказать так, чтобы это стало программой. А если он это говорит, то он обязательно дает решение, как сделать так, чтобы эта ситуация не состоялась. Иначе говорить не стоит. Можно дать рекомендации, заняться там здоровьем, то есть там, то, то, то, ну, какие-то такие рекомендации, которые не... Приводит к панике. Как вы сказали. У вас шок возник. Действительно. К любому скажи. Со стороны. Разве так можно разговаривать? Это всем назидание. Потому что вы. Может быть. Кто-то из вас. И будет. И преподавать. И будет. Отвечать на вопросы. И будет давать советы. С этим очень-очень аккуратно. А теперь конкретно по вашей ситуации. Я бы в таком случае что сделал? Я бы включил форсаж. То есть я бы ускорил все процессы, которые связаны с родом, с развитием себя. Вот к примеру. Вы помните? 12-й год. 2012 год. Накануне этого года, то есть за много лет до него, когда 2000 год не, не прокатило погубить землю и цивилизацию. Помните, 2000 год, все, миллениум, конец света и так далее. Прошло, живы. Хм. Что, давайте еще что-то. Давайте 2012 год. Там. И нашли там Хасергу Эллиса, нашли, который... Там поднял календари Майя. И эти календари Майя говорят, что в двенадцатом году будет конец света. И он настолько эту волну поднял. И эта волна подняла его. Он пошел, прошел, проехал по всему миру, говоря об этом. Он посеял такую панику. Он так в это поверил, что сам ушел из жизни в 2011 году чтобы не попасть в этот передел. Или чтобы не отвечать за то, что враньё. Так вот, к этому двенадцатому году раскрутили эту панику так. Я думаю, многие помнят это все Разговоры. И там и, и чего только не было. Я знал, что ничего не будет. Но! Я знал, что эта энергия, которая вот э, таким образом вызвана, она все-таки опасна. Она может просто вызвать какие-то проблемы, катаклизмы, то есть дополнительно создать трудности человечеству. Зачем? Я делаю форсаж, я собираю группу людей, и в 2012 году у нас 12 человек, мы проезжаем с экспедицией вокруг земного шара. Причем по самым трудным участкам. И работаем там Энергия честности. Все очищаем, все освобождаем с тем, чтобы уменьшить на планете эту вот энергию лжи. Как сказал Крайон, энергия лжи ⁇ самая опасная энергия на планете. Так вот, мы... Вот я сделал такой шаг. И 37 дней... Занимались именно этим. Мы уменьшали энергию лжи на планете. Я уверен, что ничего не произойдет. Но я говорю, задачу ставил такую, чтобы вообще этот факт, эту вот волну использовать в позитив. То есть еще больше почистить аналы, Аргию и конюшни, которые есть в сознании людей. И это удалось. Думаю, не только я этим занимался, но я знаю про себя и про свой процесс. Так вот и вам советую. Активно включиться, активно включиться в разговоры с мамой. Читала ли она книгу «Материнская любовь»? Потому что материнская... Вот материнские как раз, избыточные материнские чувства. Это ваша беда, вашего рода, женщин вашего рода. И нужно это как-то остановить. Не может прочитать? Встречайтесь с ним. И прям по этой книге общайтесь. Но помогите понять. Помогите разобраться. И так далее. То есть найдите те слабые места, которые надо усилить. Те проблемы, которые надо решить. Создайте вокруг мамы другое пространство, а главное что-то измените в ее сознании. И все, и все. Благодарю.